Вот и вышла долгожданная для меня часть Assassin's Creed про викингов. Данная игра имеет на метакритике почти 7 баллов от пользователей. Давайте же попробуем разобраться, заслуженная ли эта оценка или же нет. Берите что-то вкусненькое, присаживайтесь поудобней и мы начинаем. Хотя мягкий перезапуск серии, случившийся в Origin, был необходим для вывода ее из стагнации, баланс он нарушил. Ассасин перестал быть приятной околоисторической песочницей и превратился в какое-то зеркальное отражение Ведьмака. У меня было две главные претензии к истокам и особенно Одиссея. Во-первых, пугающая раздутость обеих. Они рассчитаны на очень размеренное прохождение в течение нескольких месяцев и никак иначе. Во-вторых, они регулярно вынуждают набивать уровень персонажа. Например, прохождение второстепенных или случайно сгенерированных квестов. Иначе по сюжету придется сражаться с врагами на несколько уровней старше практически с нулевым шансом на победу. В вальгале эти проблемы в большинстве понемногу исправили. Сейчас же в игре нам не нужно качать определенный уровень для того, чтобы пройти главу, так как без него мы не могли бы убить даже самого слабого npc что касается боевки то здесь тоже появилось несколько нововведений одна из них идет в разрез идеи ассасинов которые обычно работают в одиночку Теперь у главного героя свой клан, а значит он может совершать набеги. Прямо с Дракара стоит только протрубить в рок. Это самый простой способ собрать ресурсы на прокачку населения, которые понадобятся для возведения новых построек. В остальном Вальгала сильно походит на свою предшественницу. Та же прокачка снаряжения, те же способности. Их секреты можно почерпнуть из книг знаний. Древо навыков слегка изменилось. Скиллы теперь делятся на пассивные и активные. Перераспределить их можно в любой момент, даже заточить под конкретный бой. От уровней тоже отказались, заменив их мощью, которая определяет количество навыков. Здоровье Эйвера не восстанавливается автоматически, лечиться придется сбором всяких ягод и похлебок из котлов, а излишки можно складывать про запас практически как заряд фляги. Основная суть Assassin's Creed Valhalla заключается в покорении Англии но солидное количество первого времени вы пройдете в Норвегии. Это тоже большая локация, наполненная контентом и сюжетными квестами. После отплыва к Английским берегам на нее можно будет вернуться. Прибыв на место, Эйвар и компания сразу же изгоняют с одного клочка земли местных бандитов и присваивают их территорию. По ходу сюжета и после набега в Рейвен будет прокачиваться и обрастать новыми зданиями. Сначала набор зданий весьма скудный, только кузница до резиденции ассасинов, которые выдают Эйвору фирменный клинок и просят помочь с сокращением популяции тамплиеров. Чуть позже поселение обрастает новыми зданиями. С каждым персонажем можно пообщаться и даже взять квесты. Охотники попросят Эйвора убивать редких животных. В поселении развивается сюжет и происходят важные события и из него же Эвер решает какой регион захватить следующим. Стоит подойти к столу с Атласом и выбрать нужную локацию, это запустит линейку связанных с ней квестов, по итогу которой на престол взойдет свой человек. Помимо Норвегии и Англии в Вальгала есть еще две огромные локации, Асгард и Йотунхейн. Сразу же попасть в него не получится, поселение должно преодолеть определенный уровень развития, чтобы в него приехала гадалка. Построив ей дом, Эйворс сможет выпить особенного зелья и оказаться в Асгарде. Там он играет роль некого Хави, который на равных разговаривает с Тором и Хейлой и решает, кто отправится в бой с великанами из Йотунхейма. Но, к сожалению, на этом плюсы, которые я заметил, закончились. В игре много проблем, начиная с багов и заканчивая оптимизацией. Баги в игре на каждом шагу. Даже в начале, после трех часов игры на миссии «Вам здесь не рада игра постоянно зависала, персонажи не двигались и никакие кнопки не спасали. Для того, чтобы начать прохождение дальше, мне нужно было всего лишь изменить качество графики на ультра и игра дальше пошла без проблем. Игра постоянно лагает. Когда я скачал игру и запустил, она мне автоматически выставила все на среднее и я не стал менять. Первые 20 минут игры у меня было от 35 до 40 FPS. Но после катсцены у меня начались дикие лаги. Я сперва начал грешить на то, что игре просто не хватает видеопамяти. У меня стоит 1060 на 3 гигабайта. И поэтому я понизил настройки до самого минимума. Но лаги, к сожалению, никуда не ушли. После этого я полез на форум и нашел похожие темы, где люди с видеокартами 3080 и 2080 жалуются на ту же самую проблему. Данную проблему я тоже смог решить. Всего лишь перед началом игры нужно всего лишь два раза полностью запустить тест производительности, и игра после этого работает отлично. На этом я хочу подытожить. Игру я, к сожалению, пройти до конца не смог, из-за того, что мне куча проблем, которые мешают это сделать. Но обязательно это сделаю, так как сеттинг викингов и сама атмосфера мне нравится. Стоит ли покупать игру? Определенно да, но не сейчас, так как желательно подождать, когда разработчики выпустят патч, в котором исправят большую часть ошибок, которые есть в игре, чтобы не наткнуться на те же проблемы, что и я. Как по мне, игра заслужила на данный момент свою оценку из-за ее проблем, так что будем ждать, что разработчики заметят нас и начнут что-то делать. А на этом у меня все, если тебе было интересно, то поставь лайк и подпишись на канал. И не забывай, ничто не истина. Все дозволено.